30 декабря 2022 года исполнилось 100 лет со дня образования СССР. Эту дату вспоминают весьма сдержанно, в том числе и на государственном уровне. В основном все сводится к тем или иным оценкам в экспертном обществе. Их перечисление займет уйму времени, и в этом нет необходимости. Гораздо интереснее использовать юбилейную дату как повод для переосмысления самого события – создание СССР. Здесь, на мой взгляд… Очень важно понимать, что создание Советского Союза было фактически восстановлением единого централизованного государства, раздробленного годами революционного хаоса и кровопролитной гражданской войны. Ответственность за уничтожение Российской империи принято возлагать на большевиков, но они были не единственной силой, которая боролась против самодержавия и исторических форм российской государственности. В России до революции функционировало 240 национально ориентированных партий, к 1917 году около ста из них были действующими, хоть и немногочисленными. Своим коллегам, революционерам с окраин, помогали лидеры крупнейших российских партий, СССР, кадеты, октябристы, те же большевики с меньшевиками. И делалось это по соображениям демократизма, либерализма и, что важно, федерализма. Если проанализировать программы всех политических партий, то ни в одной из них вы не найдете пункта о расколе государства. да. Партии спорили о том, надо ли предоставлять автономию, каким народам предоставлять, какой она должна быть. Но то, что государство должно сохранить единство, не подвергалось сомнению. Почему же тогда революционеры, получив желанную власть, не смогли сохранить единое государство? Уже после февраля 1917 года началась подготовка отделения от Российской империи Финляндии и Польши. На других окраинах страны национальный сепаратизм также получил новый импульс развития, нередко принимая радикальные формы. Причин этому было несколько. Во-первых, уничтожена самодержавие форма правления, которая на протяжении нескольких веков собирала землю вокруг себя. И окраины империи впервые за столетия оказались предоставлены сами себе. Во-вторых, продолжалась война, усугублялась экономическая разруха. И вместе с тем, после падения монархии, продолжалась борьба революционных сил. В этой борьбе большевистская партия, будучи сплоченной, хоть и немногочисленной силой, начинает набирать политические очки просто на фоне тотального бездействия Временного правительства. Пока в стране не происходит ничего, большевики начинают пропагандировать очень яркую, привлекательную для масс программу. фабрики рабочим, землю крестьянам и даже больше. Вождь большевиков товарищ Ленин провозглашает право наций на самоопределение. В каком-то смысле это был выигрышный тактический ход. Большевики таким образом привлекли на свою сторону представителей национальных элит, усилили свои позиции не только в центре, но и на местах. Идеи социалистов получали все больше и больше распространения в социалистическую революцию. Ее идеалы многие поверили. И русские, и украинцы, и белорусы, и народы за Кавказе выступали за достижение более высоких и глобальных идей. Мировое братство, социальная справедливость, построение нового мира. На этом фоне национальный вопрос казался пережитком прошлого. Сегодня в это сложно поверить, но тогда сила независимцев тех, кто фанатично противостоял объединению в любой форме, национальных окраин бывшей империи были не такими уж и влиятельными. Сама националистическая идеология не получила широкого распространения, потому что население в губерниях было преимущественно сельским, и вопрос вопросы национальной идентичности вникало неохотно. Да и вообще, с точки зрения людей, привыкших мыслить себя в рамках многовековой империи, идеи независимости выглядели дичайшей авантюрой. Но все же эти идеи существовали, и у них были сторонники. Кстати, одна из самых сильных антисоюзных группировок сформировалась в виде Украинской Народной Республики. Ее лидеры, стремясь добиться своего в противостоянии с большевиками, уже тогда не пренебрегали поддержкой Запада. Вот как об этом вспоминал премьер-министр Украинской Народной Республики Исаак Прохорович Мазепа. Сам глава директории Вениченко мечтал о том, как большевики будут бежать из Украины перед танками и ослепительными машинами «Антанты». В то время никто не верил, что войско «Антанты», вооруженное новейшей техникой, должно будет бежать из Украины. Тогда в этом противостоянии победа осталась за большевиками. Ее обеспечили в том числе и украинские сторонники объединения с Россией. Но коммунистическую партию это противостояние первых послереволюционных лет, по сути, мало чему научило. На протяжении всего существования Советского Союза власть Центра заигрывала с идеями национализма, реализовывая своей политике заданную Лениным несправедливую формулу «Россия – тюрьма народов». Она закрепляла за исторической Россией задачу отдавать долги национальным окраинам. Эти долги большевистская власть отдавала, в том числе и территориями, порой довольно легкомысленно устанавливая административно-территориальные границы союзных республик. Такая политика вместе с правом союзных республик на свободный выход из союза, закрепленного в Конституции СССР в условиях политического и экономического кризиса 80-х годов, стала косвенной причиной того, что сегодня называют величайшей геополитической катастрофой и трагедией российского народа – распад Советского Союза.